Мы закончили решение задачи в прошлом видеофрагменте. Но у нас там была ошибка. Было интересно найти эту ошибку. Является ли у нас она арифметической или физической. Но я ее нашел достаточно быстро. Надеюсь, вы тоже ее нашли. Действительно, вот наша формула для нормального ускорения. Напомню, у нас вот это значение вычислено явно неправильно. Как оказалось... Задача стояла более правильное значение. Оно было равно 224, 224 сантиметров квадратным. Соответственно, и здесь вот все у нас было неправильно вот из-за этой величины. Здесь у нас везде пошли ошибки. Ошибка была. Элементарной и арифметической. Вот наша формула для нормального ускорения. R3 на омега 3 в квадрате. Но здесь при переписке вот раз. Забыли, как всегда. Что-то забыли. Придется делать заново. Соответственно, здесь мы должны были вот эту штуку 2,369 возвести еще что в квадрат. То есть, мы должны были вычислить вот такое значение. 2,369 умножить на я вытворяю, ну ладно, 369 умножить на 40. И это равняется 224 486. То есть 224 486. Что и совпадает достаточно хорошо с, с со значением, которое вычислено в примере решения у Яблонского. Далее, если мы заменим все необходимые проведем, то есть все необходимые выкладки, то есть вот это число 224 486 возведем в квадрат. Соответственно, получим здесь 50 393, 50, 393 и девятьсот шестьдесят четыре, по-моему, да? Да, девятьсот шестьдесят четыре. Здесь у нас, повторюсь, должно уже будет стать двести двадцать четыре и четыреста восемьдесят шесть. И вот если мы теперь к этому числу пятьдесят триста девяносто три девятьсот шестьдесят четыре плюс Семьсот восемьдесят четыре, извиняюсь, семьдесят восемь сорок девять запятая девяносто шесть равняется пятьдесят восемь двести сорок три, пятьдесят восемь двести сорок три и девятьсот двадцать четыре. Если мы сейчас из этой величины вычтем корень квадратный, то мы получим 241, 338, 241, 338. Везде у нас здесь были округления. Ну что ж, вот теперь мы получили... В точности то, что имеем в примере решенного задания. Таким образом, мы решили задачу К2 на определение скоростей и ускорений точек твердого тела при поступательном и вращательном движении. Повторите эти правила. Особенно рекомендую повторить. Вот эти формулы для скоростей и ускорений э, при вращательном и поступательном движении. Они очень часто бывают полезны при решении задач. Всего доброго. Если будут вопросы, задавайте, пишите. Постараюсь на них ответить.